Что же лучше, колда или новые папки? Во что нужно играть, а что нужно удалить навсегда. Стоп-стоп-стоп, сегодняшний киноматериал не про это. На просторах ютуба дохрена роликов, кричащих, что PUBG Mobile лучше Ньюстейта, что колда лучше PUBG и все в таком духе. Я принципиально решил выбрать другой путь повествования, в котором мы не будем сталкивать игры, а наоборот будем смотреть на их общие положительные влияния на скилл. Короче говоря, здорово мужские мужчины! Я долго думал, какие вступительные слова произнести. Поэтому надумал только вот это. Перед тобой тарелка пельмешей. Их можно точить с майонезом. Пожалуйста, имбовая тема. Либо же их можно уничтожать с кепичем. Тоже балдежный прикол. Но прошаренные гурманы знают, что из этих соусов можно сделать нихреновый микс с насыщенным вкусом. Так и в нашем случае. Пельмеши это наш скилл. Допустим, мазик это колда а кетчуп – это нью-стейт. По отдельности это все тоже довольно вкусно, но это не те вкусовые ощущения, когда все работает в тандеме. Надеюсь, вы более-менее мое сравнение поняли. Если вдруг захотелось навернуть пельмешей с китченезом, то дай об этом знать в комментариях. Так вот, переходим к сути происходящего. Раньше к мобильному геймингу я относился довольно скептически и несерьезно. Но так случилось, что именно мобильная колда изменила мое отношение в этой сфере. Причем она так сильно на меня повлияла, что я не стал останавливаться и в нагрузку еще и данный киноканал открыл, на котором уже столько всего было сделано по этой игре, что и представить страшно. И какого хрена, мать твою, ты поперся в этот новый срабк? Отвечаю, по-любому у самых отшибленных колдушников возникают такие мысли в отношении меня. У нас же тоже королевская битва есть, причем динамичнее Павговский раза в три. Возможно, только королевская битва колды это как дополнительный аркадный режим. Он неплохой, но лично мне он не дает тот экспириенс, который я приобретаю в новом папке Слушайте, раз пошла такая жара с думками о колде и ньюстейте, давайте конкурс что ли проведем на 10 пропусков. Причем неважно в какую игру ты лупишь, по желанию подарок я тебе отправлю куда надо. Короче, пока что зашивай кулакич и подписку по поводу Позже я расскажу, какой коммент нужно оставить, чтобы принять участие. Возвращаемся к теме выпуска. Я, ты, твой друг, э, скилловые парни. Вопрос лишь в том, насколько само понятие скиллов в игровой индустрии довольно многогранное. Одно из таких определений гласит, что скилл – это совокупность проявления подсознательных рефлексов, чья цель – исполнять команды мозга, связанные непосредственно с игровым геймплеем. Существует даже обобщенный график активности, например, в начале, как это и бывает, наше внимание и рефлексы еще дремлют. Нужно уметь правильно их включить, чтобы максимально быстро приблизиться к фазе подъема, в которой наше внимание, быстродействие и анализ на максимальном пике. Фактически, это может и не наш максимум и потенциал, который в нас сидит. Это зависит от много каких факторов, не будем углубляться. Продолжительное время сложно удерживать такой ударный темп сохранения быстродействия и внимания. Поэтому, скорее всего, будут скачки с падением, условно говоря, ваших характеристик. Вам не будет нравиться ваша игра и результат. За ним тильт и еще больший обвал статок. Бывает, конечно, что открывается второе дыхание, и на плюс морали можно повторить весь этот цикл, но отнюдь это бывает не всегда. Модель поведения, которая изображена на этом графике — это норма, ничего страшного в этом нет. Хуже, когда разница между пиком и спадом несущественная. Такое бывает, когда любимая дисциплина надоела нахрен в край когда нет новых эмоций и впечатлений, когда отсутствует процесс познания и изучения. Это даже можно сравнить с эмоциональным выгоранием только в конкретно взятой игре. Совершенно верно, дорогие брата-братья, кто об этом подумал. Если играть с релиза безвылазно только в сетевую игру мобильной колды, то это определенно скажется на дальнейшем развитии нас как игрока. Но может наступить момент застоя и перегорания. И я был максимально близок к такому вот нехорошему состоянию и только смена деятельности, это я говорю про новую игру, помогла мне двигаться дальше. New State словно торт в коробке с неизвестной начинкой. Ты вроде пробуешь, уже начинаешь понимать вкус, а название его вспомнить не можешь так как еще не до конца все распробовал. Познание в любом его проявлении перестраивает наш мозг для активного изучения и впитывания новой информации. Знаете, я сейчас что-то поймал себя на мысли, что меня куда-то понесло в стезю биологии и науки. До научно-популярного канала мне еще далековато, поэтому вернемся с небес на землю и поговорим конкретно о наших играх. Колда и нью мне безумно нравятся. Сравнивать и говорить, что лучше, а что хуже, смысла нет. Вспомним наш пример с пельмешами. Мобильная колда лично мне дала невероятный буст к реакции, вниманию и быстродействию. К тому же именно в нее я начал играть в 5 пальцев из Фулгира Gear. И парни, которые играют в 2 пальца сейчас такие... Погодите, погодите, колда это сетевая игра. И чтобы не валить одних ботов, рекомендую всегда играть в рейтинге. Я, например, в самом начале своего пути, когда только-только научился играть в 3 пальца, выше мастера 3 мог. Мог подняться. Это я про первые два рейтинговых сезона колды говорю: там мне быстро бока мяли. Сейчас, конечно, ситуация изменилась, появился опыт, должная координация и управление, апнуть Легу не составляет труда. Единственное, что я страдал распространенной бедой практически всех колдушников. Это необдуманный и ненужный бег вперед, куда оказалось бы и бегать-то не нужно. Проще говоря, половина игроков в рейтинге тупо бежит вперед и сливаются почем зря. Я такой же штукой долгое время страдал, пока не добавил в свою жизнь новой папке. Там, дорогие друзья, не так важна ваша реакция, не так сильно важна ваша стрельба, только голова. Анализ ситуации и правильное позиционирование смогут довести до заветного топа. Когда только начал изучать эту игру, я как последняя собака сливался на ровном месте, даже в ситуации, где позиционное преимущество было за мной. И что же получилось в итоге? Я так много сливался, что мой мозг в один прекрасный момент начал мне подавать сигналы, мол, «Чувак, ты не в колде, давай лучше ты со мной поговоришь, и мы вместе примем решение, как лучше всего поступить в этой ситуации». Это был переломный момент, когда на опыт, полученный из колды, наложился experience из Нью-Стейта. К слову, адаптироваться в PUBG было не так уж и сложно, ибо управление я поставил схоже, как и в колде. Погодите, я что-то слышу. А разве такой же experience ты не получишь в королевской битве колды? К сожалению, нет. Ибо Time to Kill другой, и другая скорость игры. Динамика схожа с сетевой игрой. Отдельно я жму руку Ньюстейту за его баллистику и игру со снайперскими винтовками, да и вообще с оружием в целом. Дополнительно прокачивается умение играть на дальних дистанциях. В колде в сетевой игре рабочая дистанция файтов где-то 10-30 метров. Карты в основном небольшие, а вот в пабге в основном средняя дистанция файтов это где-то 100-200 метров. Не забываем про баллистику. Если сказать грубо и в общих чертах, то колда дает реакцию а PUBG тактику, понятное дело и PUBG реакцию дает, и тактику в колде можно заполучить, только по собственному опыту могу сказать, когда вы меняете стезю и чувствуете резкий переход, когда у вас в не получается даже дойти до топ 10, вот тогда приходит осознание, что где-то в общем геймплей у вас что-то хромает и что-то нужно исправлять. Сейчас я играю и в колду и в стейт. если кто не знал, ньюстейт у меня чаще выходит на лайвовом канале, там я буду по одному Royal пасу рандомно в каждом ролике разыгрывать, если интересно что там происходит, то чекай закрепленный комментарий и переходи на этот живой движ. Симбиоз этих двух проектов не дает мне закопаться и загрустить. Мне поистину интересно учиться и развиваться в Ньюсейте, параллельно оттачивая свои умения в колде. Если кто-то из присутствующих топит только за одну игру, не признавая другие, это, конечно, ваш выбор, но это как минимум странно. Любой опыт важен, даже если вдруг он окажется не таким уж хорошим. Если ты only файтер колды, то рекомендую ее разбавить. Да хоть тем же Ньюсейте, Стейтом, Переключайся на что-то новое и возвращайся в колду уже с новыми знаниями и навыками. Собственно, конкурс. Чтобы участвовать, тебе нужно шибануть кулакич и подписку на данный киноканал, и написать комментарий, который начинается с «Моя самая любимая игра». Ну а дальше дописывай свою игрушку, посмотрим в комментариях, кого здесь больше всего. Не забудь все условия выполнить, чтобы тебя зарегал бот Рандомайза. Итоги розыгрыша я, как обычно, скину в свой телеграм-канал. Туда тоже обязательно залетай, как и на лайв-канал. А я угнал-погнал. С тобой был Агненский.